Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. Сегодня мы поговорим на тему, что не так в славянстве. И прежде всего осветим те ресурсы, которые освещают тему славянства. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Первый ресурс это славянское радио, которое ведет Алексей Орлов. Много рассказывает о жизни, о выживании, о переселении в деревню и многие нравственные аспекты затрагивают его спикеры. Подписывайтесь на этот канал, интересно, подчеркнете много для себя нового. Славь мир ТВ, а также много интересных людей, которые ведут различные передачи о семье, о бытии, о здоровье. И много можете подчеркнуть также у многих спикеров, которые есть на данном канале. Еще один канал, который мы упомянем, это Крамола. Старейший канал, который освещает уже много-много лет, у которого... Наверное, уже под 2 миллиона подписчиков. Многие темы затрагивает. Разбирает все вопросы жизни. Политической, экономической и так, далее, и так далее. Поэтому много можно интересного у них посмотреть. Игорь Горюшинский. Соратник мой и наш соратник. С которым мы очень много записали передач на тему нравственности. Правил быта, которые вы можете приобрести в нашем магазине. Иконы и многие аспекты, например, биолокации. Вебинар которого мы сегодня будем проводить и освещать. И вы можете подписаться на данный вебинар и узнаете много нового. Юрий Андреевич Фролов освещает очень многие аспекты здоровья. Мы с ним проводили очень много передач по теме электромагнитной безопасности. Смотрите, подписывайтесь на этот канал. Открытая Славянская Академия выпускает сегодня новый календарь, календарь на 7500 22 второе лето. Можете через некоторое время заказать у нас этот календарь. «Единица разума». Молодой канал, который mm -hmm. сейчас начал в Нижегородской области освещать аспект славянской жизни. Какие детские коллективы а, танцуют, поют, воссоздают ту культуру, которой богата наша страна и наш народ. И в данном случае, вспоминая слова Марии, Шукшиной, которая сказала, что наша культура потерялась, и все это действительно так. В масс-медиа культуры нет как таковой, и нет интеллигентности, все свелось к ширпотребу. Это факт. Но культура жива. Очень многие люди просыпаются и стремятся к познанию древнего нашего наследия. Поэтому смотрите. Те же молодые каналы, в которых показаны, как дети занимаются танцами, песнями и воссоздают тот, ту атмосферу русской жизни, которая была присуща нашему народу. Виталий Сундаков очень много и очень полезно рассуждает о русском языке, проводит славянск, славянские праздники в Кремле в своем. Можете посетить его Кремль, посмотреть и поучаствовать в праздниках. Михаил Лепешкин издал... Энциклопедию славянского жизни или фольклора. Очень интересная энциклопедия. Мы с ним встречались, записали несколько роликов. Вы можете на нашем канале их посмотреть, где мы говорим о данном творчестве Михаила Лепешкина и о сказках Бурового медведя, которые всем рекомендую купить, приобрести. Следует сказать о Юрии Игнатьевиче Трощее, который выпустил... Казацкую энциклопедию 7 томов. Краще Юрий Гнадьев 118 лет. И вот представьте себе, какой гигантский, титанический научный труд он сделал. Наш подписчик Галина задает вопрос, а где приобрести а, труды Юрия Игнатьевича Тращея? Чтобы получить книги Юрия Тращея, пишите нам на почту. Ссылка в описании к видео. Хочу напомнить еще Сергея Алексеева. Мы в самом первом ролике а, по первоисточникам упоминали данного автора, который написал много интереснейших книг из, нашей, из нашего наследия. «Азбуга ведая», «Волчья хватка», «Сокровище Валькирии и далее. Читайте, очень интересно, захватывающий про то величие нашего русского народа. К сожалению, ушел Михаил Задорнов, но во многих своих выступлениях он говорил, о языке славянском снял фильм о Рюрике и вот по ссылке вы можете посмотреть его одно из выступлений посвященное нашему наследию славянскому интересные сюжеты выкладывают не взоров задают вопросы РПЦ почему а чего они претендуют на то великое наследие которое принадлежало нашим староверам и старобрядцам. Посмотрите, по ссылке тоже можете посмотреть. Далее несколько сюжетов, которые были выпущены на Раша Today, фильм называется «Староверы», по ссылке тоже можете посмотреть, как переселенцы из Аргентины приехали на Дальний Восток и осваивают наши земли. И в данном случае мы сравнили жизнь в Бразилии, на Аляске и на Дальнем Востоке у нас. И вот в Бразилии есть сюжет, по ссылке посмотрите, насколько достойно, насколько полноценно живут наши старобрядцы в Бразилии, и они... Эту достойную жизнь заработали своим личным трудом на земле и от земли все свое богатство имеют. И в том числе сохраняя нашу древнюю культуру. И сравните, насколько на нашем Дальнем Востоке переселенцы бедствуют и не получают практически никакой помощи. И здесь возникает вопрос, а почему средства массовой информации не показывают наше великое наследие, не обсуждают в принципе его? Наши переселенцы не получают достаточной помощи или просто не мешали чтобы... Хотя вот в данном фильме они говорят, мы счастливы так не жили, потому что нас не убивают. И вот сравнивая вот разные страны, где наши русские в рассеянии находящиеся живут, можно сделать вывод о том, что русский народ, автохтонные, как говорят юристы, не имеют своей родины, потому что все имеют свою родину. И башкиры, и татары имеют свою конституцию, а у русского народа ее нет. В будущем, я думаю, мы запишем сюжет о духовной державе Русь, которая провозгласила, что русский народ имеет право на самоопределение. Это, видимо, закономерно, и это, видимо, будет являться логическим шагом к тому, чтобы русский народ объединился. Кстати говоря... Почему мы назвали наш сюжет, а что не так в славянстве? А не так то, что все разделены. Вот даже все каналы, с которыми мы знакомы, не, не объединяются в единое информационное пространство. И даже те же старобрядцы, живущие на Аляске или в Бразилии, говорят, что у нас вот какие-то другие общины старобрядческие, они вот что-то не так делают Вот и не могут соединиться вместе. В единое какое-то сообщество или в державу ту же, которая объединила бы всех славян, русских, да и все народы, которые следуют родовым принципам построения общества или социального устройства. Еще многие-многие аспекты освещаются на различных каналах. Следует упомянуть, например, телеканал «Культура» о прародине славян. По ссылке вы можете посмотреть. Но это вот известная история, что мы слезли с деревьев, что вот эта вся история наша, она, конечно, богатая, там древняя. Но опять-таки теория Дарвина, Но ну, о чем говорить, когда столько артефактов, которые ныне известны, исследуются, официоз, не академия наук, не историческая наука, не хотят признать того факта, что прородина славян была в Дарии. И первые наши поселенцы прилетели с других миров, дабы принести на землю Матушку нашу ту жизнь, которая была традиционно присуща нашему народу и нашим предкам. Жить по совести, в гармонии с природой и растить благодатное потомство. Но, к сожалению, опять-таки единства нет. Поэтому в славянстве нужно что сделать? Нужно переселиться на землю, потому что землей матушкой все кормится, и город кормится, и солнце, батюшка, освещает теплом души нашей землю-матушку. А без этого нет жизни, как сказал герой фильма Белые росы. Нет жизни без солнышка. Поэтому мы говорим всем, давайте под солнцем объединяться, давайте жить по совести на земле своими личными трудами. С вами был Вечезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. До новых встреч, до свидания.